доброго здравия уважаемые друзья на связи мушкин владимир сегодня опять говорим о безоплатном электричестве о генераторах находимся на сайте search energy главное о компании сотрудничество контакты выбираем раздел контакты и видим Контакты всех людей, кто занимается именно продвижением этой технологии. Отдел развития электронная почта. Ссылка на страницу ВКонтакте. производственное отдел электронная почта. Отдел разработки программного обеспечения. Фонд поддержки изобретателей. Канал в Телеграме. Группа ВКонтакте. Переходим в группу ВКонтакте. Вот она группа. Александр Бобров возглавляет развитие по всей территории России и стран СНГ Телеграм, телефон его, e-mail и страница ВКонтакте А также имеется список представителей компании Search Energy по округам Центральный округ Виталий Шанихин, телефон, скайп, электронная почта. Северо-западный округ Радик Габдулизянов, телефон, скайп, электронная почта. Южный округ Остраушка Эдуард, телефон, скайп, электронная почта. Северо-кавказский округ Евгений Щанькин, телефон, скайп, электронная почта. Приволжский округ Илья Никонов, Телефон, Скайп, Электронная Почта Уральский округ Алексей Глухарев, Телефон, Скайп, Электронная Почта Сибирский округ Владимир Мошкин, Телефон, Скайп, Электронная Почта И Дальний Восточный округ Денис Залевский, Телефон, Скайп, Электронная Почта Также Подписаться на, компа на канал можно по вот этим ссылкам на YouTube-канал, давайте перейдем открыть ссылку в новой вкладке. Вот здесь посмотреть можно все видео, которые вас интересуют. Обращаться по всем вопросам к представителям компании Search Energy к официальным, по приобретению мегаватт контрактов тоже к ним. Все распределены по округам, но это не значит, что именно вы должны кому-то по своему округу обратиться. Просто занятость у всех разная. Ну, кто-то прямо сейчас занят, вы можете сразу написать, позвонить другому человеку. На сегодняшний день каждый обратившийся новенький человек, новичок, может получить 1 мегаватт контракт в подарок, который стоит 3100 рублей. Вы его получаете в подарок, чтобы попробовать посмотреть, как это работает, с чем это, так сказать, едят, подержать в руках мегаватт контракт разобраться с этим вопросом то есть э, мы даем каждому возможность чтобы каждый из вас понимал э, чтобы у каждого была возможность иметь такой генератор поэтому компания search energy официально каждому человеку в одни руки дарит 1 мегаватт контракт наша задача чтобы у каждого человека были мегаватт контракты на руках чтобы каждый человек стал обладателем источника безоплатной бесконечной энергии Поэтому обращайтесь, пишите, звоните по телефонам, указанным ниже. Так как мы работаем в сети, то есть сегодня век интернета, телефонов, поэтому не обязательно по какому-то округу обратиться. А вот если вы хотите, ну то есть чтобы купить контракты, можно сделать это и через скайп к любому обратиться, по электронной почте, по телефону. А вот если вы хотите провести какую-то встречу, презентацию, то тогда нужно обращаться по округам. И чтобы в вашем округе человек подъехал в вашем регионе, провел семинар или какое-то мероприятие для, для ваших людей, кому вы хотите дать информацию. Благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.